Польша выйдет из Евросоюза. Когда это случится и что это за собой повлечет? Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И сегодня я хочу обсудить с вами на первый взгляд невероятную тему. Невероятна она для большинства людей, потому что многие люди, большинство людей уверены в том, что Польша никогда не выйдет из Евросоюза, потому что для нее это крайне невыгодно. Но многие именитые политики и специалисты данной темы утверждают обратное. И о чем же они говорят? Узнаете вы сегодня из этого видеоролика, также мы обсудим определенные последствия, которые наверняка повлечет за собой выход Польши из Евросоюза, как эти последствия повлияют на другие европейские страны, ну и конечно же на зарабитчан, которые хотят ехать в Польшу на заработки либо уже здесь работают. В общем, если вы заинтересованы в жизни и работе за границей, значит это видео для вас. Устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали сразу хочу сказать для хейтеров, которые часто мне пишут, да что ты лезешь в политику предлагай людям работу занимайся своим делом, это не тематика канала, так вот, я для вас дорогие друзья, хочу сказать, что эм, тематика моего канала это работа и жизнь за границей все, что с этим связано, и политика конечно же в том числе, особенно такие вещи, как, например, выход Польши из Евросоюза, безвиз Польши из США, экономические кризисы различные и так далее и тому подобное, особенно эти темы актуальны для меня потому что я имею свой бизнес в польше конкретно агентство по трудоустройству и уже несколько лет очень успешно занимаюсь трудоустройством людей на достойные работы в польше к слову друзья я знаю что многие из вас из тех кто меня смотрит очень давно уже ждали вакансии для женщин для семейных пар именно для разнорабочих так вот такая работа уже появилась ну и конечно же есть работы как для специалистов так и работа отдельно для мужчин разнорабочих Требуются сварщики токари, электрики. Если брать женщин, то это швеи. Э, Работай на различные производства на ведущих предприятиях Польши. Чтобы ознакомиться со всеми актуальными вакансиями в Польше на любой цвет и вкус, проходите вот по этой ссылочке. Также пишите мне по номерам Viber и WhatsApp, которые появились в нижней части вашего экрана. И будем вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Также, если еще не подписаны на мой канал, обязательно на него подпишитесь, напишите комментарий после просмотра этого видео. Э, ну и поддержите, конечно же, данный видос лайками, а также и не забудьте поделиться ссылками на него с друзьями. А что касается того, Выйдет ли Польша из Евросоюза? Если да, то когда это произойдет? Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск с 2014 года возглавляющий верховный орган ЕС, Европейский совет считает и заявил по этому поводу в интервью польскому издательству ⁇ Тыгодник ⁇ что Варшава может поставить вопрос о выходе из ЕС, если страна из получателя европейских субсидий превратится в донора. Я могу с легкостью представить ситуацию, когда Польша окажется среди чистых доноров. Доноров. Тогда правительство Польши может решить, что настало время спросить поляков, хотят ли они, чтобы Польша продолжала оставаться в ЕС, отметил политик. По его словам, нынешнее руководство Польши по меньшей мере не воспринимает с энтузиазмом членство страны в Евросоюзе. Польша ежегодно получают дотации из европейских фондов в размере до 10 миллиардов евро. Однако после выхода Великобритании из ЕС, который запланирован на 2019 год, все может измениться. После того, как ЕС лишится одной из самых мощных экономик Европы, все взносы в европейские фонды, которые ранее делало Соединенное Королевство, лягут на плечи других стран, членов Евросоюза, в том числе и на Польшу. Кроме того, ЕС планирует сократить траты в период с 2020 по 2027 год, это означает, что Польша будет платить в бюджет ЕС больше, чем получать из него. Больше половины сокращений должны прийтись на Польшу, главного получателя помощи в Старом Свете. Ведомство Жана Клода Юнкера предлагает сократить дотации в Варшаве на 23%, то есть на 19,5 миллиардов евро по сравнению с ныне действующим бюджетом на 2014-2020 года. В этой семилетке Польша получила и еще получит от Брюсселя в общей сложности 83 миллиарда 900 миллионов евро в ценах на 2018 год министр инвестиций и экономического развития Польши Ержик Весинский уже предупредил, что подобное сокращение является полностью несправедливым. Несмотря на его возмущение, Варшава вовсе не является козлом отпущения, выбранным Брюсселем в назидание остальным буддовщикам. Например, Венгрию, Чехию, Эстонию и Литву ждут еще более крупное сокращение дотаций на 24%. Так называемую Вышеградскую четверку, неформальную организацию стран, состоящую из Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, а также Балтию ждут в в новом семилетнем бюджете сокращение дотаций в общей сложности на 37 миллиардов евро они понесут основную тяжесть сокращений, потому что считают в Брюсселе Европа в последние полтора десятилетия допустила перекос в финансировании этого региона. Возмущение поляков и других восточных европейцев объяснимо, потому что их деньги пойдут на юг континента. Так дотации Испании предлагается повысить на 5% до 34 миллиардов евро, на 8 процентов до 19 миллиардов евро а италии на 6 4 процента то есть на 38 6 миллиардов евро греция кстати получит по максимуму максимальный предел повышения дотации ограничен правилами евросоюза как раз на 8 процентов перечисленная выше тройка и кибр получит в новом бюджете дополнительные дотации на 3,7 миллиарда евро в ценах этого года для права и справедливости то есть пис правящая партия в польше Преимущество членства в ЕС сводится лишь к платежному балансу, считает Дональд Туск. Они полностью игнорируют другие выгоды, такие как единый рынок, правопорядок, гарантии безопасности и тому подобное. Пока они не превратились в чистого донора, игра для них стоит свеч. Он отметил, что конфликт между ним и лидером партии «Право и справедливость» Ярославом Качинским – это вопрос об основаниях польской политики и спор не о том, какой должна быть Европа, а о том, должна ли Польша быть ее частью. За этим заявлением стоят некоторые реальные основания, потому что нынешний польский народ в значительной степени разочарован Европейским Союзом и тем, как устроена в нем система управления. Особенно важен для польского общества вопрос ценностей. Нынешние либеральные европейские ценности не устраивают польское общество и вызывают недовольство. Сильное отторжение. Отметил в беседе с РТ ведущий научный сотрудник рейси Олег Неменский. Он добавил, что также недовольство поляков вызывают навязываемые ЕС квоты на мигрантов. Об этом сообщает Рэмблер. Я уверен, что выход Великобритании из Евросоюза не будет последним. Почему ЕС сейчас ведет себя в отношении Лондона так жестоко? На этом примере надо показать другим странам, насколько это болезненно, выход из Евросоюза, чтобы другим было неповадно. При этом евроскептические настроения нарастают. И даже в тех странах, где преобладает позитивное отношение к Евросоюзу, как например в Польше, вопрос о выходе обязательно встанет в политической повестке дня. И это будет связано с изменением статуса страны, получателя финансовых дотаций на статус страны-донора, сказал Неменский. Исходя из этой статьи, понятно то, что Польша может выйти из Евросоюза, в первую очередь потому, что ей перестанут платиться в полной мере дотации этого самого Евросоюза, то есть финансовая помощь, и более того, на Польшу возложат еще плюс помощь э, то есть в дотациях другим странам дополнительно, то есть из казны, с бюджета Польши могут браться деньги, соответственно, в казну Евросоюза на помощь там, Греции, Италии, Испании и так далее. Из этого следует, что выход Польши из Европейского Союза может произойти в период времени с 2020 по 2027 год, так как именно в этот период времени будут снижаться дотации Евросоюза Польша. И при таких раскладах Польша будет уже совсем невыгодно оставаться в Евросоюзе, и в этом случае Польша может выйти с Евросоюза, но я думаю это наступит только в том случае, если дотации Польши прекратятся более чем на 50% либо полностью, и плюс с нее востребуют еще помощь другим странам, опять же перечисленным выше, тогда я думаю, что польское правительство может решиться на то, чтобы покинуть Европейский Союз. И что это за собой повлечет, я думаю, большинству понятно. Это за собой может повлечь, в первую очередь, конечно же, введение визового режима Польши с Евросоюзом, что в свою очередь приведет к возвращению большинства поляков в Польшу на работу. Ну и таким образом для заработчан не станет здесь рабочих мест. Этот сценарий, стоит заметить, все-таки самый жесткий и самый маловероятный, но тем не менее он имеет право на жизнь, исходя из всего того, что сейчас происходит в Европейском Союзе. Так считаю не только я, но и многие мировые ведущие политики и специалисты в данной сфере. То есть, друзья, из этого можно сделать вывод такой, что нужно быстрее ехать на работу в Польшу, пока здесь еще есть места. Потому что единственное, пожалуй, из-за чего может Польша закрыться, это только из-за того, если она выйдет из Евросоюза. То есть, только это может повлиять на то, чтобы границы Польши закрылись для трудовых мигрантов с востока. То есть, для жителей таких стран, как Беларусь, Россия, Украина и так далее. Потому что, как я сказал, поляки тогда вернутся, большинство из них, кто еще не успел там получить вида на жительство в других странах и так далее, большинство вернутся в Польшу, потому что у них не будет другого выхода. Ну вот и все, песенка спета. А что вы думаете по этому поводу, друзья? Обязательно напишите комментарий э, под этим видео, будет интересно почитать, те, кто будет оскорблять меня и других людей в комментариях, буду автоматически добавлять в бан, также в бан буду добавлять заматы. Э, ну и хотелось бы увидеть вашу точку зрения на тот счет, выйдет ли почва с Евросоюза, если да, то когда, по вашему мнению, это случится и что-то за собой повлечет. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь на него, поставьте лайк под этим видео, Видео, если оно вам понравилось, нажмите на колокольчик. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании, чтобы познакомиться со списками всех актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус, которые предоставляю я и мое агентство по трудоустройству под названием Proxwork, Ну и, конечно же, заказывайте компетентную консультацию от меня по скайпу. Заказать вы ее можете по ссылочке, которая также находится в описании к этому видео. Ссылочка на мой сайт. Проходите, ознакомьтесь. Ну а на этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польшей, До скорых встреч! Украинцы, друзья. Пока!